Во времена больших потрясений, как всегда, идет перераспределение ценностей – духовных, душевных, ну и, разумеется, материальных. В это время проявляются люди, действительно ценные в плане помощи и поддержки, отсеиваются те, кто рассказывали о своей важности и ценности для нас, но в трудную минуту проявили слабость, поддавшись панике, и сея ее вокруг себя. И, конечно же, Идет перераспределение денег. Те, кто занимались делом прибыльным, но не самым важным, вдруг стали терять деньги. А те, кто зарабатывал на том, что было важно, стали невероятно востребованы. А важными в трудные минуты становятся ценности неприходящие. Здоровье, люди, время. То, что за деньги не купишь. Но оценивается эта деятельность, как выяснилось, в деньгах все-таки. Те, кто несли раньше свои деньги в бары, рестораны, тратили на футбол, концерты и развлечения, аплодировали артистам и эстрады, аплодируют сегодня врачам каждый день, 8 часов вечера вся Испания, не знаю как другие, аплодируют врачам за их работу. А некоторые политики даже перечисляют им свою зарплату. То есть люди понесли свои деньги врачам, фармацевтам и в магазины здорового питания. Вот тут-то и стало выясняться то, что раньше вуалировалось под добрые дела. Большинство магазинов здорового питания тут же подняли цены. По-доброму так, в полтора-два в два раза. И сразу прояснилось, кому что важнее – денег заработать или обеспечить людей необходимой продукцией. Именно в это непростое время всего несколько компаний остались верны своему покупателю и цены оставили прежними. Они без пафоса и навязчивой рекламы делают свое дело, помогая натуральной продукции поддерживать иммунитет как основу природных возможностей организма в борьбе за здоровье. Одна из таких компаний – Аврора. Здесь на сайте вы можете найти все, что необходимо для восстановления и поддержания своего иммунитета. Омега, лицетин, спирулина, пробиотики – витаминно-минеральные комплексы, а также коралловая и пограничная, и солнечная вода, как основа всех комплексов, которые мы усваиваем только при помощи воды. Причем это все самого высокого качества и по реальным ценам. На сайте также есть возможность прямой связи с консультантами. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, ну и, конечно же, разумных и эффективных трат.